Всем привет, это Спецназ, и это мой первый видеогайд, который хотел посвятить китайскому танку тяжелой ветки 113, который был сделан на базе СА-4, поэтому в описании этого танка я буду использовать ИС-4, Т-62 и ИС-7 в основном. Первое, на что хотел обратить внимание, это то, что у нас 2300 хп, что в принципе является средним результатом и больше только у СА-4 у британца и у немцев соответственно. Неусокий высокий профиль нашего танка в сравнении с сам 4 позволяет нам сделать вывод, что наш танк в маскировке будет гораздо лучше. Для прокачки данного танка нам понадобится 600 тысяч опыта и 25 тысяч голды, соответственно, чтобы его перевести. Первое, что бросится в глаза, это у нас просто дичайшие углы наклона лобовой брони. Они позволяют нам утолковать просто уйму урона, с чем в принципе эта броня исправляется. Единственный минус данной лобовой брони это у нас нижний бронелист, который пробивается начиная уже с 8 уровня, как лева, Т-34 и тому подобные танки. Поэтому нижний бронелист надо прятать. Волгом у нас запускает, что у нас 120 мм. Это мало, но броня компенсирует 90 в борту и 70 в корме. Пробивается наш танк, как я уже говорил, в нижний бронелист. Но у нас также тут спасает э, фальш-борты. Которые компенсируют нам полученный урон. То есть, нас стреляют в эти места, выстрел проходит насквозь, и мы урона не получаем. По поводу пожаробезопасности нашего танка, это отдельный разговор. Дело в том, что наш танк горит очень часто. Поэтому я бы посоветовал вам первым делом поставить автоматический вретушитель, чтобы снизить пожаробезопасность. И прокачать своему механику умение, чистота и порядок, чтобы тоже понизить Вероятность пожара. Поджигается наш танк именно в лобовую броню. Это стоит учитывать. Шасси у нас располагается внизу, и сверху у нас обглядывает борт. Поэтому стреляю нам в борт гусля не, сохран... не компенсирует нам урон. Это, конечно, минус в отличие от американских танков, где гусеницы могут вам скостить урон. Здесь такого у нас не проканает. Двигатели на 750 лошадиных сил с массой 45,7 и 48 тон максимальный благодаря вот этому моменту а точнее тонажу мы очень плохо тараним другие танки с этим танк наш не справляется но благодаря этому максимальная скорость у нас 50 км в час по прямой и в принципе в основном я ездил на нем это 45 км в час он их очень хорошо даже держит с задним ходом мы сдаем 15 км в час по повороту танка на месте, я хотел бы сказать вот что. ИС-4 в два раза, повторяю еще, в два раза медленнее поворачивается, чем наш 113. Наш 113 очень в этом плане резкий. Единственный, кто его опережает по развороту на месте, это АМХ-50Б, который чуть-чуть лучше поворачивается на месте. По скорости, хотя бы еще так сказать, из 7 т Т110Е5, Е100, они нам все проигрывают скорости. Единственный, кто нас выиграет, это АМХ-50Б, но, как вы знаете, это самый быстрый тяжелый танк в игре. Мы занимаем второе почетное место. Данные показатели подводят наш тому выводу, что мы на этом танке можем играть в стиле СТ. Не только ТТ, но и СТ. И этот танк с этим очень хорошо справляется. Проверял, что наш танк невозможно закрутить. Катались Т-62А, он нас не закручивает, я быстрее поворачиваюсь. Вместе с башней, чем он едет вокруг меня Потому что скорость поворота нашей башни 26 Что в принципе это нормально И в совокупности с нашим разворотом Это просто потрясающие результаты Башни у нас похожа на башню от танка Т-62А Это 240 мм в лбу 160 в бортах и 80 в корме Единственный минус это у нас командирские личкени у нас высокие, последние 162. И вот в эти места тоже очень даже неплохо пробивается наша башня. В основном, в принципе, на очень и очень похожа. По поводу орудия. Орудие у нас 122 мм, скорострельность 5,50. Это почти 6 выстрелов в минуту, что неплохо. Пушка похожа на пушка от ИСа 4. У нас ББшками пробивается 249 бронепробития, средний урон 440, а так плавает от 330 до 550. Голдой у нас, соответственно, 340, урон остается тем же 440. Данную пушку уже понерфили, раньше было голдой 400. Фугас МИ-68 и урон средний 530, но фугасами я, в принципе, никогда не стреляю, это очень и очень редкий случай. Дальше если идут положительные показатели Это у нас разброс Разброс у нас 0.36 Это в принципе неплохо У ИС-4 0.38 Сведение у нас 2.7 Это получше чем у ИС-4 Соответственно у ИС-4 2.9 Так что точность у этого танка хороша Но иногда пушечка бывает в подводе. Единственный минус Который пугает очень многих Это углы вертикальной наводки Они очень маленькие То есть Дуло опускается очень-очень плохо. У седьмого, 7 сотого, 100 со 4 пушка опускается немного лучше. Для того, чтобы стрелять на вниз, иногда приходится задом танка наезжать небольшой пригорочек, и, соответственно, дуло опускается у нас вниз, и мы стреляем. Так хотел бы сказать, что заряжающий исполняет у нас функцию радиста. А обзор у нас 750 и 400, что является... Нормой для таких танков Боекомплект всего лишь 3-4 снаряда Это маловато Модуль их посоветовал бы вам поставить вентиляцию Также привод наводки И досылатель Помимо этого Можно еще поставить скорость сведения Но это уже кому как В принципе это почти все Единственное, хотел бы сказать Что этот танк по стилю игры Мне напомнил Т-62А На котором я катал конечно не очень много боев Так как у меня в ангаре нету, но Покатавшись на нем и сравнив с этим танком, могу сказать, они чем-то похожи. Это тоже т 62 только более бронированный. Всем спасибо, кто досмотрел гайд до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, будет приятно. Пока!